Толстячок, посмотри на меня. Попа у тебя красивая. Можешь поворачиваться теперь лицом. О, смотри, что у меня есть. Мне неинтересно. Это не змея, это шланг. Мы первый раз на улице. На этой дорожке. Все нам интересно. Ну что ты попой все время поворачиваешься? Здравствуйте! Ты, козочка, травку ешь? Возвращайся, иди сюда, толстый. Иди сюда. Вроде покошенная трава а ходит как в зарослях. Иди сюда. Куда? Иди ко мне, толстенький. Иди сюда. Иди к маме. Ты мой хороший? Да, ты пришел. Ты мой зайчик-то.